Здравствуйте, минимум хочу вам рассказать о причинах прогорания радиаторов в котлах догрейных. Давайте посмотрим. Циркуляционный насос вот с точки R возврат системы отопления. То есть в обратку система отопления гоняет гонит жидкость. Например, воду в радиатор. И вот в точке М в систему топления то есть ну, в подачу а выходит ну, причина прогорания вот этого данного регистратора является ну, как все думают плохая вода ну, не всегда это так снесимо подготовленные солями где-то в 85% прогорания данного радиатора происходит из-за плохой тяги. Объясните почему. То есть, если будет плохая тяга при работе горелки, температура будет здесь выше если тяга хуже. Соответственно, будет в радиаторе происходить закипание смеси воды оставление внутренних труб радиатора положение солей даже еще самих батарей грязь идет с труб то есть трубка конечно, железная вот тоже наверх остается в радиаторах ну, соответственно происходит закупой в определенных местах. Допустим, вот здесь вот в этой трубке. Саление положение и происходит поток уменьшается и происходит прогар медного покрытия. Ну, многие думают, ага, сейчас я разберу радиатор, запояю, все будет хорошо, нет. Вы его запаяете, и весь припой в дальнейшем расплавится из высокой температуры. Ну, что, если не хотите покупать новый радиатор, да запаять его можно. Перед тем, как запаять его, нужно изнутри прочистить трудоемкий процесс, конечно. Ну возможно после того как его прочистили да, можете запоять но опять вернемся к тяге не будет тяги или она будет плохая но ну, если не будет котел будет выключаться конечно по аварии 50 датчику. датчиков ну, типа термостата газов температура вот. но все равно приплыл у вас расплавится и опять начнет радиатор течь вот на этом вроде пока все спасибо за просмотр если вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал